Всем привет, народ. С вами Савон. Сегодня я вам расскажу и покажу заброшенную деревню Губцева. Деревня Губцева находится вблизи города гусь Деревня была основана в 1637 году. Когда и при каких обстоятельствах она была заброшена, никому не известно. Направляемся туда. Все дома развалины, их давно обчислили мародеры. Но некоторые из них остались практически нетронутыми. В большинстве домов остались старые советские граненые стаканы, которые давно никому не нужны. В начале деревни стоит церковь. Праскиваю пятницу. Основанная в 1849 году. Если вам понравился рассказ про деревню Гупцево, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если вы хотите видео, видео обзор деревни, то пишите это в комментариях. С вами был канал Савон. Всем удачи, всем.